Добрый день, мы продолжаем серию видео рассказов о наших печах, о печах группы компании КТМ, печного центра Диатловых горы, в источном зале, в котором мы находимся. И сегодня мы поговорим о линейке печей ПКО, печи круглые отопительные и конкретно о модели, которую сейчас которые мы затопили, уже она вот теплая. Это ПКО 30, печь подовая, шамотная, а 30 означает, что примерно на 30 квадратных метров она рассчитана печь характерными характерной особенностью данной модели печи и вообще вот этих вот круглых наших отопительных печей в том, что они полностью выполнены из шамотного кирпича, быстро прогреваются рассчитаны на двухразовую топку в течение суток утром топим на день и вечером топим ее на ночь и печь стоит горячей, быстро выходит на режим печь подовая стоит на шансах располагается на шансах, значит тепло от прогретого пода не уходит в фундамент это тоже вот через нижние жалюзи видно, что там идет вентиляция подполного пространства ну вы все это в роликах увидите печь оборудована системой чистое стекло при помощи дверки киже 2 рубцовской дверки и есть вторичный и есть канал вторички канал вторички что еще хочется сказать? Печь, как я говорил, вертикальные каналы, один из очищающийся подъемный канал, и два параллельных опускных, и уже на выход. Прочистная дверка. Печь неубиваемая. Мы пробовали ее замораживать, затапливали, не трещим, ничего работает замечательно, но ну, немножко там выпадает конденсат. Рекомендую, как печь выходного дня, когда люди приезжают на 2-3 дня в деревню, нужно быстро протопить помещение, ну и ночью не замерзнуть. А как мы ее собираем, вы сейчас увидите дальше в ролике.